Привет! После прошлого видео во вторник, в котором я рассказывал, что есть интересного для покупки на площадке Виолити на этой неделе, меня попросили показать эти 50 копеек 92 -го года вживую английский чекан, ну или как правильно называть это луганский чекан, английскими штемпелями, они, так как они чеканились у нас в, на Луганском станкостроительном заводе, и показать, как эта монета отличается от китайской копии. Ну, я с радостью покажу, так как эти обе монеты есть у меня в наличии. А если вы хотите задать вопрос или предложить тему для новых видео, то добавляйтесь к нам в facebook группу Там можно оценить монеты, ну или пишите мне в Instagram. ссылочки на обе соцсети я оставлю в описании. Ну, переходим к монете. Вот так выглядит оригинальная монета, отчеканенная английскими штемпелями. Как видите, в отличие от обычных 50 копеек герб Украины вдавлен. А щит выпуклый. Очень легко визуально это определить. Китайский 50 копеек выглядят почти так же. Но в отличие от оригинальных, это конечно же китайская копия и мы можем видеть, что отличаются они по цвету металла, но мошенники, которые пробуют продать китайские копии подделки на разных сайтах по типу OLX, выдавая их за оригиналы, они пытаются замаскировать цвет, например, какой-то грязью или патиной. Поэтому очень важно покупать монеты на проверенных площадках, например, на Виолите. Ссылку на раздел с редкими монетами я оставлю в описании. Отличить подделку можно по весу монеты. Подделка зачастую больше, ну, так как не у всех есть такие вот подобные весы. Чтобы отличить, еще можно обратить внимание на вот эти шрифты. Они гораздо больше и как-то грубо сделаны. Ну, конечно, мошенники ориентируются больше на тех людей, которые вообще не держали в руках английский чекан. Поэтому будьте внимательны, смотрите подробно вот мой видеообзор, как выглядит оригинальная монета еще, друзья, хочу напомнить, что на моем канале идет конкурс. И в конце года я подведу итоги и разыграю замечательный подарок. Достаточно просто оставлять комментарии. Я случайно выберу видеоролик, в котором выберу комментарий э, с помощью рандомайзера. Так что задавайте ваши вопросы. Пишите комментарий под этим видео, предлагайте тему для новых видеороликов. А на 150 тысяч я разыграю вот эту монету 1 гривна, покрытую настоящим серебром от компании «Золотой слой». Ссылку на ролик, в котором нужно написать комментарий, я оставлю в описании. Ну и спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на эту монету вживую, как она выглядит. Я желаю вам такую монету в коллекции, а еще лучше, чтобы вам ее сдали на сдачу, потому что вы фартовый коллекционер. И подписывайтесь на канал, поделитесь этим видеороликом с одним человеком, чтобы уберечь ваших друзей от покупок подделок. До встречи во вторник. Пока всем.